Начинаем. Добрый день, шановные глядачи. Мы протягиваем цикл наших токов, инициированных организациях human Константа. Uh, уже прошли четыре из них. Uh, это не, маню, три уже прошли. Это уже четвертый ток с циклу правы человека и коронавирус у Беларуси. Э, наша сегодняшняя размова ⁇ это коронавирус и медицина. Э, лекары, пациенты, эпидемия. Э, Удокладню наш ток, будет должиться 40 хвилинов, Можете так само досылать ваши вопросы, э, бо будет трансляция у... Э, на фан-пэч организации human Константа в Фейсбуку. Тому, кали, пытание узникнуть, то я не буду замешена тут в чате. Максимум мы поспешим на их отказать. Але тема такая важная, такая болючая, такая хвалюющая, что сподюся в ogóle проговорим все необходимые аспекты. Что поспешим? Наши гости, гости нашей размовы, это Андрей Аудяюк, лекарь, загадчик терапевтического отделения номер 3, 1 центральной районной поликлиники города Минска. Это Анастасия Стэя, пусть лекарь, анастезиолог-реаниматолог 6-й клинической больницы. Это Игорь Юстегнеев, лекарь, загадчик детяшей реанимации 6 родильни. родильни. Это отец Сергей Стасевич, сябра рады опекунов библиотеки и музея Францис. Каскарыны в Лондоне, душпастер белорусских католиков Великобритании и капылян шпиталя университетского колледжа в Лондоне. Вот такая у нас размаитая и годная сегодня компания. Меня зовут Валерина Кустова, я небояковый поэт, ведущая и модератор сегодняшнего току, сегодняшний размок. Почнем одразу с первых пытаний, у будем развеншивать мифы, которые существуют относительно COVID-19 в Беларуси. Наступство первой хвали эпидемии. Какие яны были для Беларуси. Мое питание адресовано сподару Андрею, коли ласка. Отзнаящие ваши как лекара, может быть, некие статистичные даденные, что потерпела, як потерпела Беларусь, что принесла первая хвала коронавирусу, уж якая минула. Ну, во-первых, мы это не совсем ожидали. То есть как бы сначала было понемножечку, понемножечку, а потом начался достаточно большой рост. Но в общем, если сказать, в общем, да, то есть как бы мы в принципе мобилизовались. Я беру чисто свою поликлинику, Вот, мы мобилизовались достаточно быстро. И сказать, что взяли под, под контроль, нет, но по крайней мере мы начали работать над этим, и мы, в принципе, теоретически, то есть, как бы, справились. Единственное, что по, по статистическим данным были какие-то там недомолвки, скажем так, ну, сложно это объяснять. Это не, не к медикам, скажем так, вопросы, а вопросы больше к, к статистическим службам, по большому счету. Сказать, что мы плохо сработали, нет. Ну, так работали. Было создано три бригады у нас в частности, то есть как бы по всем терапевтическим отделениям. И эти три бригады наблюдали за больными, за контактами первого уровня. Это на первичном сцене, То есть как бы все, в общем-то... Первые два месяца, может быть, там, февраль-март были достаточно сложными, потому что не знали вообще, что делать. Но, в принципе, потом, потом вошли в колею и сработали более-менее ничего. Дякую, Андрей. Так само удокладняльное питание у меня до Анастасии. Было меркование такое, что самоизоляция потребна не для того, каб не захвореть, а каб дать махшимость медикам подрыхтаваться до этой хвали, каб хвареть поступово, каб эта нагрузка размерковалась поступово для медиков. Ваше меркование, те медики уже готовые до этой нагрузки, на те перешний момент. Те, вот люди, которые заховывали самоизоляцию, они таким чином разгружали. Медику. Те можно так сказать Анастасия? ну нет я считаю что в первую очередь это самоизоляция нужна именно для людей то есть для того чтобы защитить себя в первую очередь либо если ты болеешь чтобы защитить окружающих уже от себя в таком ключе то есть я не думаю что кто-то сильно думал о медиках о том как им будет тяжело вот, поэтому здесь, мне кажется, именно для человека важно самоизоляция и понимание того, что происходит. То есть, если ты заболел, не ходи никуда, соответственно, или если ты, ну, грубо говоря, боишься заразиться, то есть, соответственно, тебе свои социальные контакты как-то тоже нужно снижать. Угу. Дякую великую. Пытание до да Айца Сергея. Как на ваше мирковании ставлення до да эпидемии адрозневалась, например, у той же Беларуси, наповно вы слушаете так само за нашими новинами, за нашими и вашими новинами, и, например, у Великобритании, в том же самом Лондоне. Было адрознение людей ставлення до да этой эпидемии? Так, адрознение вельми заважное. А у Великобритании спочатку так само урад был неполный, и мы, как видите, приняли карантинные меры, хиба, что самыми опошними в Европе. Тем не менее, загады у тут выдаются в форме парадов, что это не парада, и кто ангельскую мову, и они думают, что это парадов, Это не парада, это загад. И они просто выдаются в мягкой форме. И люди их выполняют импунтся их выполнить и верить у Вот это вельми важно. Тут великий доверие обранной владе и ответственно есть меркование у громады, что влады робить усё, чтобы оборонить своих громадян от захворванья. У Беларуси люди робить кожны, что захоча, тому что не и не было. Я заважу. Я был в Беларуси час этой пандемии два разы, и я заважу, что поскольку не прописанных описанных правил Каждый робит все, что ему удается, слушным. Одни носят маски, другие не носят, и отповедно разнимо ясных, докладных, расписаний наступствы отповедно. Ну, я думаю, что повинны сказаться сами собой. Mm -hmm. Дякую великую. У меня пытание, напевно, это для всех, но начнем с игры. Накольки меры безопасности вплываются на то, что вы действительно можете не захворить, что вы можете оборонить себя и своих близких, маски, мыть рук, самоизоляция. И эти действительно пытания, как для да детской реанимации, дети являются проблемами, такими основными переносчиками, бессимптомными этого вирусу, все ж таки дети так само хвореют, и эти накольки серьезно. Если отвечать на первую часть вопроса, то поскольку вирус, как нам известно, чаще всего передается воздушно-капельным путем, то, соответственно, конечно же, все меры, которые противоэпидемические, которые направлены именно на разобщение вот этой цепочки, социальная дистанция, маски, респираторы, ну и так далее. То есть исключение любых контактов потенциально больного человека со здоровыми и разобщение вот этой передачи вируса, ну, допустим, через слюну. Скорее всего, все эти меры, конечно же, эффективны. А что касаемо второй части вопроса. За время ну, назовем так первой волны пандемии, когда наш роддом полностью закрывали на прием женщин с подтвержденной ковид COVID инфекцией COVID-19, у нас родилось около этого ну, приблизительно три месяца было, родилось не так много, около 50 детей. И к нам в реанимацию поступали дети ну, по определенным показаниям. Чаще всего это были, конечно, недоношенные дети. И сказать, что их первые дни жизни протекали как-то по-особенному, ну, сложно сказать. Потому что говорят, что при поражении вирусом, в первую очередь, конечно, страдает респираторная система, дыхательная. Но, соответственно, у недоношенных детей, у которых легкие не готовы для того, чтобы дышать, ну, условно, самостоятельно, тоже есть проблемы по дыханию. Поэтому сказать, что вирус как-то на них повлиял, сложно. И, конечно же, наши дети все были обследованы. То есть у женщины был доказан COVID путем мазка-ПЦР, исследования антитела, или вместе со всеми, или без этого, КТ-картина. Компьютерная томография легких, где типичная картина, допустим, ковид-пневмонии. При этом мы брали всем нашим поступающим детям в первые сутки мазок из носоглотки и ротоглотки, и также брали антитела. Причем мы брали не экспресс-методом, а методом количественным. У нас в больнице ну, доступная технология, реактивы. И он ПС. больше докладный, этот метод. Больше докладный? Он, да, он более докладный, потому что, допустим, экспресс-метод, он показывает вам наличие либо отсутствие иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G. А количественный метод, у него есть референтные значения, то есть, допустим, иммуноглобулин М, ну вот есть 0,7, к примеру, да, цифра, но положительным он считается только от единицы, да и то такой сомнительный. Конечно же, если у вас иммуноглобулин, там, ну, условно, 30, то и экспресс-тест будет положительный, и тут можно говорить, что у вас острая фаза. И плюс к первому мазку через 48 часов от рождения мы брали повторную мазку. Так вот, все наши дети, ну, через реанимацию, конечно же, не все 50 детей прошли. Mm -hmm. Прошло около 15 детей. Ни у одного из наших пациентов не было положительного мазка. Были положительные антитела, но это были антитела класса G, то есть это те иммуноглобулины от мамы, которая болеет, которые вырабатывают антитела, и эти антитела G проникают через плаценту, через пуповину и передаются ребенку. Иммуноглобулин М, поскольку это довольно крупные белковые молекулы, они как острофазовый белок не белок, а антитела, они не проникают. Поэтому то, что мы видели, грубо говоря, у мамы большие титры антител G, потому что она, ну, грубо говоря, развернуто болеет сильно, и часть этих антител переходит к ребенку. Сказать, что эти антитела формировать будут в последующем его стойкий иммунитет даже от своей мамы, если теоретически она передаст ему вирус, но ну, это спорно. Давайте я подвыникую простыми словами, что дети не захворвали, им не передавалась сама хвороба от своих мать, а лени, которые имели антителы, яке не факт, что уротують их от полторного, полторного захворования так? Да, но это, опять же, только по нашему отделению, нашей больнице. А в мире есть довольно много случаев, ну, так скажем, есть описанные случаи именно трансплацентарной передачи вируса, их немного. А вот, допустим, случаев, когда мать находится с ребенком на совместном пребывании, она сцеживается, она кормит, и в это же время она является активным выделителем вируса. Конечно, у новорожденных э, от таких матерей очень возможна и велика вероятность за, заболеть. Mm -hmm. Дякую великий Игорь. У меня тогда питание зараз будет э, до да, э, Андрея. Э, э, Первые предметы... Э, Пандемия, на ваше меркование, все ж таки, лепш на початку заставаться дома, некие меры принимать дома, те вот просто одразу ехать у лякарню, бо есть разные меркования, ее меркование, что на дворот там хоть заразишься, а дома можно не перебить. То бак, дзе тая межа, где ты прикметы, колеса правды, треба ехать уже у шпиталь. Андрей, включите микрофон. Так, ну а тут вопрос такой, значит. Э, если человек чувствует себя плохо, я опять же по первичному звену. Человек чувствует себя плохо, пускай вызывает доктора. Доктор приходит он в СИЗИ, да, то есть как бы в средствах индивидуальной защиты. Вот. Э, Касабельно нашей поликлиники, в принципе, мы достаточно обеспечены этим делом. Вот. И вызывает доктора на дом. И доктор приходит и смотрит уже по ситуации. То есть, как бы, вот, относительно того, что, что вот эти вот социальное дистанцирование, масочки, перчатки или обработка антисептиком рук, это абсолютно доказано, что во всех, практически при всех вирусных, скажем так, эпидемиях, в общем-то, это все работает достаточно хорошо. Вот. В поликлинику, у нас же было даже такое, что в поликлинику не надо было приходить, сразу вызывали, вызывали доктора и даже перевели время работы докторов э, с тем, чтобы доктора больше ходили по вызовам. Чем приходили в поликлини... чем пациенты приходили в поликлинику. Точно так же, как для того, чтобы выписать рецепты, те же самые помощники врачей приносили рецепты. Ну и в общем, то есть, как бы больше делали э, этот самый больше, больше делали вызовов, больше, больше ходили по, по домам, чем в обычное время. То есть сдавалось даже вплоть до того, что доктора принимали около трех часов первую смену. Три часа в первую смену, три часа во вторую смену, а все остальное время ходили по вызовам и ну, разруливали ситуацию, то есть как бы, смотрели, что, что к чему. Вот. Направляли, если, если есть необходимость, у каждого пульсоксиметр есть, да? направляли, если была необходимость, в приемное отделение больниц, вот, и при необходимости госпитализировали. Откажите тогда один вопрос, был у нас глядаш, спрашивался, рихтуячись как раз до тока, я записала себе такое: каких прикмет ожидать, как выкликать доктора? Ну, требы дожидаться там сухого кашля, те там температуры нейкой, те просто в температуре лаешь и выкликать? Я понял. Ну, в принципе, как бы основной такой показатель это нарушение обоняния, нарушение вкусовых вкусовых ощущений вот но это не обязательно даже температура та же самая тот же самый кашель они требуют того чтобы в общем то ну чаще доктора надо вызывать все-таки на дом и доктор на месте решает вопрос о дальнейшем введении пациента, то есть как бы, но еще раз повторюсь, что анасмия, то есть нарушение обоняния и нарушение вкусовых ощущений, это считается основным таким основным признаком коронавирусной инфекции. Але, насколько я ведаю, из тех, кто хворел и писал про это, это не обязательный прикмета. Да? Нет, нет, конечно не обязательно. конечно не обязательно. Вообще коронавируса уже не, не один коронавирус. Есть их там есть некоторое количество, которое каждый по своему может вызывать э, какие-то ощущения и какие-то симптомы. Но в общем-то Смотреть, тут я же говорю, почему доктора вызывать надо, потому что доктор объективно и, скажем так, в общем посмотрит и, и поймет, что делать дальше с человеком. Это может быть абсолютно спокойно, небольшое повышение температурки, то есть как бы какой-нибудь кашель, какая-то слабость, а потом вдруг появляется, ну, направляет доктор на компьютерную томографию, а там появляется матовое стекло там 25% поражения. Причем человек спокойно себя чувствует. То есть, как бы, абсолютно нормально, без задышек, без ничего, без всяких проявлений. Ну, это все дело, все дело смотрится сугубо объективно. Чаще всего, повторюсь, что чаще всего это на Нарушение обоняния. Uh -huh. Дякую, Великий Андрей. Пытание у меня до Анастасии. С вашего опыта, какие группы наибольшие подвержены э, этому вирусу насельцтва те это сапраўды пенсионеры были меркований про абсолютно э, розного узросту люди те только 50 плюс идти это не залежить от возраста. ну вообще в принципе инфицирование Возможно, у людей разных возрастных групп, совершенно любых, от детей до взрослых, до пожилых людей. Здесь, наверное, речь больше идет о степени тяжести клинических проявлений. Если мы говорим о инфицированных детях, то это чаще всего, как наблюдается, это бессимптомное течение, то есть они, условно говоря, являются переносчиками инфекции. То, чем... Ну, как мы наблюдали, чем старше человек, тем более яркие клинические проявления. У него могут быть те же пневмонии, в первую очередь пневмонии, и тяжесть этих пневмоний, и обширность поражения легких. То есть, да, действительно, как мы наблюдали у себя в отделении реанимации, в наиболее тяжелым состоянии были пациенты от 60 лет и старше. Хотя были исключения, были молодые пациенты, которые были в очень тяжелом состоянии, которым требовалась даже искусственная вентиляция легких, но, опять же, это были чаще исключения. В основном это люди старшей возрастной группы. Ци, Анастасия, саправды не иснуе иммунитета, бо э, гэтых коронавирусов у разновидностей у вельми шмат. Тоба, калі э, у аналізі чалавека есть антителы, э, ци значыца это што можна ему ходзіць без маски і уже не переживать што никого не заразіць і сам не захвореет нет, вы действительно правы, разновидностей коронавируса есть много. Но сейчас мы говорим именно о COVID-19. Uh -huh. вирусе, с которым столкнулись практически все страны, в том числе и мы, сейчас. И поэтому мазки, те же из носоглотки, из ротоглотки и антитела берутся именно к этому вирусу. Вот, uh -huh. поэтому... Пока что, мне кажется, о таких вещах, как стойкость иммунитета, говорить рано, потому что этот вирус достаточно молодой, достаточно небольшое количество людей переболело, и у нас нет еще такого материала, с которым можно работать именно в плане повторного заражения. Хотя вот, из личного опыта, могу сказать, по своим знакомым да, встречались случаи повторного заражения. Дякую великий. Отец Сергей, вы сведу, что вы капельян не только шпиталя Университетского колледжа Лондона, а ну некольки, но вот трех шпиталев. Ти вы, кали их, людей, хворых, заховываете меры безопасности, и ци вогули... Костел, как он, он допускает, говорит, что есть это заболевание, что нужно себе оборонять и не коммуниковать с э, и Что он говорит на гэты конт, и какое ваше ставление? Ну, я являюсь как святором церкви, так и сотрудником национальной системы охоты здоровья Великобритании. Никакой суперечности между нашими структурами не потому что мы выполняем распоряжение цивильной влады, Утым, насколько кольки яны поводли наше асумленье, не суперешись Божьему Закону. Mm -hmm. Конечно, э, влада местовая, а она приняла все максимальные меры из-за того, как в Европе, распространение. просто выканала, не, не только католическая церква, так само мусульмане и представники гебрейской супольности, рознанная плынь и иудаизм, все зачинили синагоги, все зачинили церквы. Месцы молитвы, На это отбывалось тягом двух месяцев, или не помыряются. То есть сарковик, май и сдается до початку шэрвеня, а можно об этой помыряются. Но несколько месяцев организованного набоженства у местах культу в Британии не было. Людей захватывали молиться дома для того, чтобы не заповолить распространение. Это означало, что так само м, с початку э, и, и святары не могли наведывать всех у шпиталей, и теперь я не могу наведывать всех а только тех, кто попросить. И на початку я не вызвали шпитали наши, а всех хворых, так скажем, вызвали двух оси, покинули только э, с подозрением, альбо хворых на COVID-19, Поведно, колькость пациентов сразу резко снизилось. Далее наведывать можно было только помирающих, значит, только вельми складанный выпадок, кто утяжким станет и кто в небеспеце смерти. Не боясь, это как бы для света, но ну, старался, чтобы помирающие вельми добро оцелялись после наведывания их, и зимой позднее можно было поразовывать. Зараз я наведываю тех, кто хочет, верники, и кие там находятся, котели, ки просит капелана, просит святера, альбо, конечно, вось вопошний момент, кали семья, альбо сам человек просит уже э, у стаани минавито помежным, кали есть небеспектно для життя". И, э, конечно, наведывание хворых, которые находятся зараз в звичайных палатах, отбывается звичайным чином, только что мы все мусим носить маски без выключения. Все mm -hmm. все шпиталя больницы ходят маски. Али не махать и экипировки полные. Коронавирусные хворые, есть полный а, наш особистый комплект обороны PPE, какие пранаш, какие время долго занимает пранание и раз Я его я его сам регулярно, когда меня не до коронавирусных хворых. Только так и можно было их навязывать. Сначала mm -hmm. экспериментовали, были сначала не хотели, как мы только частково, далее их заявилось больше, тут так само бывает, были проблемы с этими комплектами и они все-таки их экономили, далее они начали выдавать их усим, и покольки никому кроме капеллана до, до хора больше нель, значит, только святар, только лекарь, и навык не за все члены семьи, то просто оно ну, пронали талком. И я, в реште, решь нам было предложено сдать э, тест на антител, который я сделал, и, и тест был негативный. Это означает, что я не заразился COVID-19 в этот первый период пандемии. Спасибо. Угу. Спасибо, Велики. И да. вот есть меркование, я всегда говорю, что маски детям до дотрога доносить нельга. Ну, кстати, можно не носить. И, и не рекомендовано. Почему так? Дети, яны одни а, из основных переносчиков инфекции. И потому что они не будут просто носить, и у нас даже с таких не родится. Во-первых, заявление, что дети до трех лет одни из, как вы сказали, самых важных переносчиков инфекции. Ну, уголь, что дети они переносят безсимптомно, и тому они небеспечны в этом плане. Ну, это довольно спорно. То есть, если они бессимптомные носители, то каким-то путем их выявляют. Навряд ли это какой-то всеогульный скрининг, взяли всех детей и у бессимптомных взяли мазок, и он положительный. Я в этом очень сомневаюсь. Другой вопрос: что дети могут переносить тот же ковид в легкой форме, и мало кто задумывается о том, что это ковид. Подумают очень много вирусов различных, те же энтеровирусы, ну, много вариантов других. Да, и тогда они могут ну, условно заразить своих бабушек, дедушек, мам, пап. Но <свык> по поводу ношения масок, но Мне сложно сказать. Мне кажется, если мама с ребенком приезжает в ту же детскую инфекционную больницу, потому что у ребенка температура и в приемном покое довольно там, условно много детей, то, конечно же, на мой взгляд, мама наденет на ребенка маску и сама наденет маску и всячески будет оберегать хотя бы даже дистанции своего ребенка от других детей. Другой вопрос, если действительно это бессимптомное носительство, ну, тут довольно сложно. Нам, опять же, на мой взгляд, ну, есть некоторые статьи, где сказано, что бессимптомное носительство не является самой распространенной формой как бы передачи. То есть, грубо говоря, какой-то субстрат должен все-таки быть. И если инфекция в человеке протекает, то она что-то что должно быть. И, соответственно, через слюну она выходит. Поэтому вот эти вот бессимптомные носители, которые прям всех ходят и всех заражают, ну, возможно, есть какой-то процент. Но я очень сомневаюсь, что их много, а тем более, я очень сомневаюсь, что много таких детей, и тем более до трех лет, Которые вот прям являются чуть ли не оружием массового поражения. А любовь детей варто обмежевывать от бабуля у дядуля коли зараз другая хваля пошла эпидемии? Конечно. Также мы можем посмотреть и в обратную сторону. Почему мы не можем рассмотреть, если бабушка или дедушка является бессимптомным носителем и заразят ребенка? Угу. Если мы говорим о том, что ребенок может быть бессимптомным и заразить бабушку. То есть все вот эти, ну а тем более, когда появляются какие-нибудь минимальные признаки, ну, назовем это, ОРИ, орви, то, конечно же, лучше дистанцироваться от, от всех. Дякую великим, мы на самом деле уже столько мифов развенчали, что COVID-19 и коронавирус это так само не одно и то же, что дети, я не зауседы и не заужды, не факт, что они такие уже активные переносчики. Доброе, давайте тогда еще один развенчай миф. У меня питание до Андрея. Есть меркование, что зараз пошла другая хваля COVID-19, что эпидемия усмотнилася. Ци... Подтверджается это личбами захворевших на данный момент. Можно так соправду сказать. Ну, вторая волна есть. Вот. Люди болеют по второму, есть некоторые, которые болеют по второму кругу. Андрей вот. Вы можете спыниться на той хвилинце, когда будет. отказывать. Есть, есть э, люди, не которые не болеют ся... по второму кругу, но ну, сейчас идет небольшое повышение за счет э, массовых мероприятий. То есть как бы люди контактируют друг с другом и, соответственно, происходит, происходит такая, вот, э, такая вот красота. То есть, как бы. угу. Есть, и да, и есть люди, которые болеют по второму разу. Я замерзла, у меня у самой будет коронавирус сейчас. Mm -hmm. Хорошо, добра, тогда я трошечки а адресую питание еще э, Игору, э, Накольки массовые мероприятия, которые сейчас отбываются э, и вплываются на то, что началась другая хваля коронавируса? Я говорю сейчас как про официальные мероприятия, так и про мирные э, шести, которые отбываются. Накольки это вплывается? Можно сказать, что это вплывается? Ну, на, на мой взгляд, здесь еще вопрос, вторая ли это волна, или это хвост первой волны. Ну, это так, вопрос для дискуссии. А в том, что, ну, опять же, если мы не берем в расчет бессимптомное носительство, то кто-нибудь с минимальными симптомами, человек, который вокруг себя соберет 5, 10, 12 и так далее человек, то часть из них, конечно же, примут на себя этот вирус, заболеют они, не заболеют, заболеют они в легкой форме, в средней, в тяжелой, или вообще для них это будет незаметно. Это, конечно же, никому не известно. Но, как я уже вначале говорил, что вот эта вот красивая фраза «социальная дистанция», она с эпидемиологической точки зрения очень важна. Если... Если, грубо говоря, болеющий человек, который является активным выделителем вируса, чаще всего через слюну, находится в толпе, то очень высок риск вероятности того, что кто-нибудь от него еще зародится. Спасибо, угу. э, великий Анастасия, те, что пруды на ваше меркание, варятся по-другим, или все-таки это пошали варять те, кто не хворел, кто э, заковывал дистанцию ранее, кто заковывал самоизоляцию, теперь трошки осмелившие вышел? Вот из вашего опыта, опыта вашей коммуникации, так само с хворами? Ну, сложно на самом деле сказать. Что те люди, кто болеет сейчас, то, ну, это однозначно не те, которые уже переболели, то есть таких людей пока что еще мало. Это люди, которые болеют первый раз, по крайней мере, ярко, mm -hmm. с выраженными клиническими симптомами. Что послужило причиной этому? Тоже вопрос спорный, возможно, да, когда в средствах массовой информации начали говорить о том, что все, пандемия пошла на спад во всех странах мира, в том числе и у нас, возможно, да, какое-то расслабление у людей пошло, они стали меньше соблюдать ту социальную дистанцию, опять же, начали посещать какие-то массовые мероприятия, увеселительные заведения, где же, если... Взять, к примеру, как было в начале пандемии, когда начиналось еще все в апреле, грубо говоря, то есть люди в общественном транспорте были в масках, в перчатках, регулярно пользовались антисептиками для рук, то есть сейчас мы, к сожалению, видим это все меньше и меньше, хотя э, такие правила, как социальная дистанция, ношение масок, обработка. Даже обычное мытье рук после посещения общественных мест касается не только данной пандемии, это защита в любой ситуации, когда идет подъем любых вирусных заболеваний. Поэтому... Вот. Дякую. Отец Сергей. Какие есть рекомендации для да людей, как превентивно, как бы опередить, когда захворювание, не дать ему сходить себе в Великобритании, и какие вы, Сабиста, так само Райли, что делать с эмоцийным станом, когда что делать со здоровьем, когда там осень приходят, какие есть рекомендации, как не захлесть, как удержать себя в этой сложные час? Рекомендации остались такие самые, и они стали немного э, спрощенными. Кудески пропало все, не? Не, все выдатно. Мы вас да. чувствуем и видим, Я вас не вижу. Ну, давай. Значит, рекомендации стали такими самыми. И э, э, такими же, какие были, они, они были спрошенные. Конечно, в большинстве вас носить маски. Это дотвечить от всех мест в романе. Спадар Сергей, не чуем вас зараз, але вернемся трошечки поздней, тому я звернуся до Игара на, на теперешний момент. Ци некие рекомендации, может быть, и огульного характеру, як полепшить иммунитету данной ситуации, а проще на уже носить маски, мыть руки, трымать дистанцию, неведомо уже витаминки пить. Ну, что с тешей новой, что ведают лекары, але не ведают... Простые люди. Ну, наступает холодный осенний период, поэтому витаминки пить, это, конечно, не повредит. Честно говоря, навряд ли это прям от COVID-19 спасет. Но главное, по большому счету, в идеале не контактировать с теми, кто болеет. Поэтому, опять же, вернемся в социальная дистанция. А так, все э, рекомендации по ведению здорового образа жизни, э, высыпаться, умеренная физическая нагрузка, витамины, э, грамотный рацион питания, меньше стрессов э, и так далее. Все это, конечно же, э, в любую пандемию и в любую осеннюю хандру э, допустимо и приемлемо. Но самое главное – это избегать, очень сильно желательно избегать контактов с, непосредственно с вирусовыделителями. Спасибо, великие. Анастасия, эти ее правда, потреба теперь на данный момент и те была ранее, потому что кажу, говорят, что это миф, а некоторые кажу, что реальная потреба у тем была, как сродками финансовыми и речами э, помогать докторам. Вот теперь начинается другая хвалить, как это хвостик перший, э, как бы собирать на то, как привозят некие медицинскую экипировку, как там... Э, обеды теплые, бо многие готовы допомагать, когда такая допомога потребна. И сопроводы э, такой периодично есть в этом необходимость? Ну, периодически, конечно, такая необходимость есть, но что касается именно нашей больницы, нашего отделения, э, даже с началом первой волны да, этой пандемии. У нас все было готово. То есть, если говорить честно, к моменту поступления первого пациента э, в наше отделение э, у нас были организованы санпропускники, э, вот, в которых мы могли одеваться, переодеваться в средства индивидуальной защиты, собственно говоря, как и были в достаточном количестве эти средства в том числе комбинезоны, респираторы, очки, Т-средства, лекарственные препараты, все, которые необходимы были. Но, исходя из опыта своих коллег, я не берусь говорить даже про районные больницы, какие-то маленькие, даже в Минске, что такая потребность была, потому что люди просто-напросто, медперсонал, не были готовы к тому, что будет то, что вот мы видели, то есть, что таких больных будет много, что они будут в таком количестве. Поэтому изначально они все переводились из больниц, где случайно выявлялись случаи заболевания, они переводились в инфекционную больницу, в нашу больницу в том числе. Но потом, когда уже, естественно не резиновые, если так можно выразиться, вот, пришлось закрываться и другим больницам, другим отделением именно на прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответственно, медперсонал тех больниц не был обеспечен в достаточном количестве средств индивидуальной защиты. Еще были выпадки, неодноразовые когда... Кали медики, и это не было тенденция, але, коли медики не вытрымливали, звальнялися по розных причинах. Накольки вось тое, что вы, тое, чем вы теперь займаете, это так сама миссия, и перед всем замагание с ковидом. Накольки вось вогули медичные работники, врачи, медсестры отчувают отказность и отчувают, что им треба быть на этом месте, коли это все наваливается бо это не есть обязанность, по трое так не бачить своих родных, ти себя в у самоизоляцию живучи у другом месте. вообще на это миссия и сопроводить и все лекары там сгодные и хотят, и этих это справедливо за это средства, это все вытрымливать игр. Ну, насколько я знаю, что были отделения и были в больнице и в городе Минск в том числе. Ну, скорее отделения, чем в больницы, которые закрывались, ну, как это называется, закрывались на карантин. То есть персонал, который оказывает помощь в отделении младший, средний, врачебный медицинский персонал, они и находились в момент своего отдыха вне дежурства на территории больницы и, соответственно, на работу приходили снова в больницу. И да, такие случаи были. Опять же, насколько я знаю, это, конечно, все было не принудительно. Это была добровольно часть, какая-то часть сотрудников на это соглашалась, какая-то не соглашалась. Но опять же, как вы сказали, по разным причинам, как к этому относиться? Ну, я более чем уверен, что у каждого ну, у каждого врача есть понимание о том, что есть его работа. И в такие довольно сложные моменты, именно эпидемиологические, медицинские, каждый принимает решение по себе закрываться ему, грубо говоря, и не видеть по несколько там, условно, недель да, родных и не носить, к тому же, возможную инфекцию домой, также мера предосторожности. Или, возможно, на время пандемии найти свое применение, опять же, врачебное, в каком-то другом отделении, которое не работает с ковидом. В силу разных обстоятельств разные люди выбирают и делают какое-то свое решение, исходя из собственной головы. А вообще к этой ситуации ну, э, тут не, не вопрос какого-то долга и какого-то такого э, героизма, а это вопрос того, что э, если ты работаешь в конкретном отделении, у тебя есть конкретные пациенты, mm -hmm. то, конечно же, ты будешь оказывать помощь. Если ты не хочешь оказывать им помощь, опять же, по каким-то причинам, то тебе надо или на время, или навсегда покидать это отделение. Это все довольно просто. Ну, по ваших отчуваниях, Игорь, справимся мы с этим всем? Конечно, конечно. Обязательно справимся и с этим справимся, и со всем остальным справимся. Совсем справимся. Спасибо, великие. Я хочу очень мощно поблагодарить наших сегодняшних гостям, вам, лекарам, врачам, за то, что вы робите, вы делаете очень великую справу, вы ретуете будущее в Беларуси. Спасибо, великие, Айцу Сергею, так же, как и помогает морально, и эмоционально, и духовно и у Лондоне, и беларусам, и не только. Спасибо, великие. Я нагадываю, что с вами выступаете. Лавалярина Кустова. Тема сегодняшнего тока: коронавирус и медицина, уротши, пациенты, эпидемия. Я спадзяюся, что мы подчули шмат нечаканого, як и я, шмат нового и главный шмат корыстного, что вам да поможет и да поможет вашим близким оборонить себе от этой хворобы и захаваться. Дякую всем глядачам, дякую вам, дорогие гости. Гэты ток будзе потым выкладены. Я вам всем скину и будет короткая версия, которую так само сможете побачить. Дякую велики, до встречи. Дякую. Спасибо. Все, мы можем облучшаться. Да, все записано, все выложено, потом еще ссылочки всем разошлись.